Привет всем трейдерам, после предыдущего видео со стаканом и лентой мы получили много положительного фидбэка от вас. Спасибо всем за активность, кстати предыдущее видео вы можете найти в описании к этому видео. Мы продолжаем рассматривать стаканы и ленту в платформе ATAS, которую вы можете скачать также по ссылке в описании. Сегодня мы добавим анализ кластеров и будем смотреть, что же происходит в стакане и в ленте принтов в момент выхода крупного объема. Для анализа кластеров мы будем использовать индикатор Cluster Search в криптоверсии платформы AtAS, анализируя биткоин к доллару на биржах Bitfinex и BitMEX. Также мы будем использовать индикатор DOM Levels для того, чтобы удобно визуализировать крупные лимитные заявки прямо на графике. Также по ссылке в описании к этому видео вы сможете скачать все шаблоны для графиков и ленты принтов, которые мы будем использовать в этом видео. Итак, индикатор Cluster Search в шаблоне настроен таким образом, чтобы определять крупные сделки агрессивных покупателей и продавцов. То есть мы получим информацию о том, где появляются крупные сделки и кто именно их совершает, покупатели или продавцы. Все это мы будем смотреть на графике Range Us. Также мы будем анализировать SmartDom и будем смотреть, как держат рынок пассивные покупатели и продавцы, и смотреть в ленту принтов, поддерживают ли движение в текущий момент. Сейчас на своих экранах вы видите краткосрочное движение вниз, после того, как крупному агрессивному покупателю не удалось протолкнуть рынок вверх. Теперь анализируем текущую ситуацию. Видим, как краткосрочный, но крупный лимитный продавец удержал рынок, но через некоторое время уровень сопротивления пробивается. Из этого можно сделать вывод, что данные цены неинтересны продавцу, и сейчас может начаться коррекция вверх, которая будет продолжаться до теста кластера зеленого цвета. Мы видим в ленте притов, как покупатель поддерживает коррекцию и подталкивает цену вверх. Мы видим, как в режиме реального времени формируется новый кластер красного цвета на графике RANGE Jazz. Агрессивные продажи должны приводить к снижению, если в рынке не остается сопротивления в виде лимитных покупателей. Но некоторое время цена продолжает расти, а кластеров с агрессивными продавцами становится все больше и больше. Давление продаж увеличивается и после этого появляется крупный лимитный покупатель в стакане, цель которого сдержать рынок от падения. Смотрим дальше, получится ли у покупателя это сделать. Через некоторое время цена все же пробивает уровень, где были крупные лимитные заявки. Вероятно, это была манипуляция для того, чтобы убедить покупателей покупать дальше. Но самое главное, что нам нужно понимать, это то, что лимитные покупки перестали держать цену. Пробив поддержку, цена тестирует этот уровень с обратной стороны, после чего агрессивные маркет покупки полностью иссякает, перестав подгонять рынок вверх. Теперь мы можем снижаться к следующей сильной поддержке, где должны стоять тейк профиты продавцов, то есть лимитные покупки, которые будут закрывать продажи. Дальше в процессе снижения у нас был крупный лимитный ордер на покупку. И после пробоя этого уровня продавец в стакане показал, какой уровень он намерен удержать. В момент теста этого сопротивления в стакане появились лимитные ордера на покупку, но их снимают, и цена продолжает падать к цели в районе 6900. И в конечном итоге мы видим импульс вниз. В ленте принтов видим лавину маркет ордеров на продажу. И по характеру движения можно предположить, что именно в этом месте покупатели массово начали выходить из своих позиций на покупку. А значит у продавца появилась возможность фиксировать свои продажи с прибылью. Как мы и предполагали в начале, После теста уровня с крупными лимитными покупками цена останавливается. Происходит небольшая консолидация перед уровнем и в рынок приходит агрессивный покупатель, которого видно в ленте принтов. Но после этой остановки продавец продолжает толкать цену ниже поддержки и в ленте принтов мы видим вторую часть крупных пакетов на продажу. Для нас в данной ситуации это может означать, что покупатели снова выходят из рынка массово закрывая свои покупки по стоп лоссу и в этот момент продавец продолжает фиксировать свои позиции на продажу итак мы рассмотрели взаимодействие кластеров с лентой принтов и стаканом если это видео было полезным и понравилось вам напишите в комментариях ждем третье видео и мы обязательно сделаем третью часть в которой рассмотрим что же произошло дальше и разберем эту ситуацию при помощи ленты, стакана и третьего индикатора, о котором вы узнаете позже. До встречи в следующих видео!